ведь забрал читака, красавчик! Watch it, watch it, watch it. Замор, вот замор! Во! А чё, читаки на машине ездят что ли? Ух, нифига, он летает, он не ездит, нифига! Что? Я первый раз вижу, как читак на машине! Он взлетел, серьезно! Вы это видели? Не, ну я первый раз вижу, чтобы транспорт летал у такая Серьезно, что ли? А что так можно было? Блин, ну господи, откуда эти читаки берутся? Это будет уже третий читак, которого мы забаним. Если вы, конечно, поддержите видос, когда я выложу. Но, блин, читак летающий <свы> на квадрике, это что-то новое. На машине летают, это что-то новое вообще. Ладно, смотрим за читаком. Убей! Убей! Убей! Убей! Есть же шанс был убить! Нет! Ну как так? Джухни! Джухни! Или как джухни? Правильно, блин! Ненависть, уходи! Ненависть, уходи! Убей! Убей! О, ненависть! Забирай читака! Вайда, молодец! Молодец! Ненависть забрал читака! Красавчик!